Привет, друзья! Итак, наступил 1980 год. Это было такое время, когда все вокально-инструментальные ансамбли начали, ну, как бы сказать, выдыхаться, что ли, терять свою актуальность. В том плане, что наступило время сэмплированной музыки в формате э, массовой дискотеки, и сам стиль диска вышел на самое высокое место по популярности и спросу. И, конечно, я хотел бы еще отметить тот существенный факт, что наряду со стилем диска рок-н-ролл также занимал лидирующую позицию как по спросу, так и популярности. Поэтому наши вокально-инструментальные ансамбли по причине цензуры и запрета рока в нашей стране не могли перестроиться вовремя в нужном направлении. Мы сильно отстали в то время от эстрадной культуры Запада, а точнее сказать, наши средства массовой информации и советская критика в целом называли все это бескультурьем. Но время диктовало свое, и вот уже в этом, в 1981 году в Ленинграде появляется новый официальный первый в СССР рок-клуб. Там же в Ленинграде с первыми концертами выступает новый популярный певец Валерий Леонтьев. Появляются также рок-группы ДДТ, Круиз, Пикник и так далее. То есть формат вокально-инструментального ансамбля себя полностью исчерпал. А публика все еще по инерции продолжала слушать и заказывать в ресторанах лучшие песни вокально-инструментальных ансамблей прошлых лет. В то время был чрезвычайно популярным итальянский певец Адриана Члентана с его песнями Помните Пай-Пай-Пай No из его альбома Соли, который он выпустил еще в 1979 году, в предыдущем году. А песни эти вы можете послушать по ссылкам в описании под этим видео. Адриано Челентано до сих пор признан в Италии э, ведущим исполнителем, и, и как и в музыке, и в кино, и как композитор, и как режиссер. Словом, одаренная личность. За свою манеру двигаться на сцене он получил прозвище «Мелэджато», что означает в переводе с итальянского «пружинистый». А, надо заметить, в этом году родились такие будущие певцы, как Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс и Дима Билан, кстати. Для меня же этот год был отмечен тем, что я продолжал сотрудничество с очень популярным в то время певцом Ренатом ибрагиумом Мы вместе записали уже к этому времени две песни «Такова жизнь» на стихи Онегина Гаджикасимова, и «Когда уходит любовь» на стихи Андрея Дементьева. Вот на этих пластинках как раз эти песни. А эти песни вы можете послушать по ссылкам в описании под этим видео. И вот сразу после этого меня познакомили с очень замечательным человеком Владимиром Харитоновым автором стихов, таким песням, как «День Победы» или «Мой адрес, Советский Союз». Или помните еще, ну, «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить». Ну, вот, знаете, это уже такая старая совсем песня. Разумеется, я сразу принялся с огромным энтузиазмом за эту работу – Владимир Гаврилович дал мне несколько новых песенных текстов, и мне надо было написать музыку. Разумеется, надо было согласовать эту музыку с автором. Я вспоминаю, у него была очень замечательная семья Доброжелательная, гостеприимная Всякий раз, когда я приходил к ним в дом а, а жили они на Тверской улице Ну, тогда она называлась улица Горького Прямо напротив а, центрального телеграфа а, И меня встречала его жена а, обаятельная Клара Васильевна и ее сын а, Василий Ну, Васев был тогда еще совсем молодой По сравнению со мной, а, конечно... Я был значительно старше. И мы общими усилиями, как говорят, осуществляли этот вот проект. Познакомил я с ними также Рената Ибрагимова, с которым я уже в то время ну, очень тесно сотрудничал. И вот так ну, через некоторое время вышел в свет... Вот этот виниловый альбом с песнями на стихи Владимира Харитонова. Вот, видите, он называется «Сто лет спустя», и здесь две наших песни. Ну и у Рената также вот в этом альбоме тоже две моих песни на стихи Владимира Харитонова. Да, конечно, мне тогда скучать не приходилось, я бегал как заводной, надо было решать много вопросов. Запись музыки — дело сложное. И это и партитуры, и ноты, и разные музыкальные инструменты, которые нужно было возить туда-сюда. Надо было пробивать смены в студии. Ну, не пробивать, а просто выколачивать. Непосредственно надо было сидеть в студии с звукорежиссером и просиживать там часами. И уже потом дома голова ничего не соображает, а в памяти звучит какая-то разная какофония звуков, и не может уснуть потому что все время звучит одно и то же и я с этим столкнулся впервые в своей жизни у профессиональных звукорежиссеров была в то время очень тяжелая работа ну во первых большая загруженность по времени и конечно на здоровье все это сказывалось все те с кем я работал тогда до сегодняшнего дня к сожалению уже не дожили и к великой несправедливости все артисты, популярные, имеющие звания, только могут лишь изредка о них вспомнить. А ведь звукорежиссеры – это такие же художники. Записать качественно песню, сделать хорошие сведения, это значит сделать конечный продукт, который забирает к себе в репертуар исполнитель-певец. И все – так было устроена их работа в искусстве. Сейчас, конечно, все по-другому. Но вот такие были дела в те годы прошлого столетия. Я хотел бы всем вам напомнить о моих плейлистах, так как те, кто случайно набрел на эту историческую тему, должны понять, что я не ученый какой-нибудь там или историк, а прежде всего автор и музыкант. И позиционирую себя в Ютубе именно с этой точки зрения. Поэтому вы можете ознакомиться с моим музыкальным творчеством непосредственно в плейлистах. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. Пишите обязательно в комментариях о своих разных мыслях и впечатлениях. Ну и я на этом желаю всем вам самого наилучшего и прощаюсь с вами. Мое появление в эфире каждый вторник и каждую пятницу в 18.00. Пока, друзья, скоро увидимся.